Здравствуйте, дорогие друзья, в этом видео мы представляем вам два важные новости из Афганистана. Если не трудно, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Национальные силы сопротивления в горах Паншорской долины. Нация, которая верит в свободу, жертвует собой ради ее достижения. Как сообщает спутник, силы сопротивления говорят, пора нам начать восстание за свободу против режима талибов. Примечательно, что два члена Конгресса США в телефонном разговоре призвали афганское национальное сопротивление во главе с Ахмадом Масудом против талибов. Для меня было большой честью и привилегией поговорить с Ахмадом Масудом, лидером Афганского национального фронта сопротивления. Благодарю. Они заявляют, что в кабинет и силы Талибана входят Аль-Каида и другие террористические группы, и что в интересах США, чтобы Талибан не был узаконен международным сообществом. В Нангархаре найдены три тела. Три тела были найдены со связанными руками в районе Фара Ханде, Нангархар. Как сообщает спутник со ссылкой на Талониус, три тела были обнаружены в районе хутора Хада провинции Нангархар. Местные жители говорят, что у них были связаны руки. Местные власти не сказали, кто они такие но их тела были доставлены в провинциальную клинику Нангархара. Напоминаем, что после захвата провинции Нангархар талибами, в провинции произошло несколько взрывов, в результате которых несколько боевиков талибов были убиты и более 10 бойцов этой группы были ранены. Террористическая группа ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы.